Так, ребят, всем привет, всем привет-привет. А, на связи Виктор Бандалет. тот, кто меня не знает, но тот тот, кто знает, что вам прям уже прям, прям, прям э, я ну некоторым я и так уже синюю не знаю, в хорошем либо плохом смысле, но иногда прям ну ладно, с вами Виктор Бондолет, я являюсь основателем клуба Сытых Сетевиков, автором книги «Формула привлекательного маркетинга». Если вам ценно то, что я для вас делаю, ставьте лайки, будьте активны в комментариях, прям поставьте восклицательные знаки, что вы меня поддерживаете. Делитесь к себе на стену, чтобы пересмотреть в удобном своем времени запись, чтобы что-то усвоить, законспектировать, а, поделиться со своими партнерами, а, со своими спонсорами, то есть повлиять на индустрию SEO маркетинга в целом, как и на а, такую глобальную отрасль, да, которой бы хорошо начали относиться, потому что мы за этичность и наш клуб создан для того, чтобы вас, да, то есть сетевиков стало сытыми намного больше, чем а, заблуждаются многие аматоры, что сетевики многие не зарабатывают а, и мы стараемся для того чтобы вы зарабатывали намного больше быстрее чаще а, и были счастливее и в сегодняшнем эфире я хотел бы с вами поговорить об инструментах которые могут сделать из вас влиятельную личность, а, потому что я уверен на множество процентов, на больше, чем на 100%, вы следите за определенными экспертами, инфлюенсерами, блогерами, а, гуру интернет-маркетинга, сетевого бизнеса и так далее, и вы прям вот знаете, как магнит к вам к ним тянет, они дают вам ценности, вам прям нравится быть у них, покупать у них, и много-много другое, вам хочется к ним в команду идти, но вас что-то сдерживает, как обычно, и и кто хотел бы вот стать таким человеком, к которому будут тянуться, напишите я. Кто хотел бы стать тем человеком, к которому бы хотели тянуться, даже они могут себе самому обманывать и вам могут обманывать, но их нутро прям кричит «я хочу к тебе, хочу идти за тобой, за, за тобой как и за лидером, в твоей команде». И рано или поздно внешняя оболочка сдается и она подается вот этому движению и они ходят к вам. Вот, вижу вашу обратную связь, было бы глупо этого, наверное, не хотеть, наверное, каждый здравомыслящий человек хочет этого, и как американцы любят говорить очень интересную фразу, don't be a fool, use the tool, перевода, в переводе с английского не будь дураком, используй инструменты. И почему многие сетевики не получают результатов на самом деле, хотя множество говорят о дубликации. Все понимают, что это такое дубликация. Напишите «понимаю», если вы понимаете, да, и весь сетевой маркетинг на самом деле построен на дублицировании, и многие сетевики почему-то, они знают такое слово, но сами же себе по итогу пытаются усложнить жизнь. Чат-ботами, -чат -ворон, чат воронками, автоворонками, не понимая что например это не то что может повторить ваша команда то есть никак возможно кто-то из вас придет и будет хорошо подкован в инструментах кто-то в интернете кто-то технически будет творить чудеса кто-то оратор кто-то продавец кто-то рекрутер кто-то копирайтер кто-то таргетолог и много-много другое но это это уникальные на самом деле знания навыки которые не каждый сможет постичь повторить и так далее и поэтому сетевой маркетинг он на самом деле является простым бизнесом если его не усложнять и многие люди а, приходят с разными навыками да то есть с разными возможностями для того, чтобы построить этот бизнес вот я например в прошлом не ну как бы этого наверное нельзя целиком и полностью избавиться но я интроверт да то есть и а, на самом деле в сетевой маркетинг приходит очень много интровертов которые на самом начале они зажаты закрыты а, поставьте семерочки если вот вы тоже такая скромняшка а вы еще не побороли в себе вот тот стержень который воспитал себе я на протяжении 10 лет в сетевом бизнесе и вы понимаете что вам вам нужно вот что-то вот так такой вот поддержка которая меньше была сломала да то есть вот ломает прям выходить из зоны комфорта и поэтому очень важно вашей команде использовать инструменты не просто использовать трясти своего спонсора это раз да то есть трясти своего спонсора а если у вашего спонсора нет инструментов становиться самим лидером и создавать эти инструменты для своей команды и что я имею под инструментами это группы, это чаты, да? То есть, ну, например, продуктовые чаты, продуктовые группы, проводить там вебинары, прямые эфиры для своей команды. Нужно либо трясти своего спонсора, либо самому становиться в позицию лидера для того, чтобы, грубо говоря, помочь своим будущим людям, потому что кроме вас никто не поможет, если ваш спонсор не хочет вам ничего давать. Это видео готовы, знаете, презентационный... Материалы, знаете, вот кто пришел, вот я пришел в сетевой маркетинг буквально 10 лет тому назад, вот ровненько практически прошел 10 лет. Напишите, кто когда пришел в индустрию сетевого маркетинга, когда вы познакомились с этой индустрией? И вот лет 10 тому назад, даже еще 7, даже еще 6 лет тому назад. У нас какие были инструменты это видео это журналы это брошюры это диски dvd диски это листовки да то есть где человек мог бы ознакомиться вот я я помню люблю книгу волшебный пендель где человеку человек прочитает ее за 20 минут но человек понимает выгоду сетевого маркетинга она настолько мотивационная что любой человек возьмет вот вы например даете книгу своему знакомому родственнику он читает и понимает блин я хочу заниматься сетевым маркетингом что мне нужно делать дальше вот в конце 90-х вот татьяна меня больше например понимает а все кто год и два вы упустили такой момент старожил еще. я наверное себя я хоть еще и не старый но наверное скоро буду называть себя динозавром сетевого маркетинга который еще встретил старые инструменты старой школы так вот а сегодня эти инструменты они превратились во что да то есть это если раньше ходили на презентации, да, то есть ваши спонсоры, лидеры, вы могли привлечь своих знакомых, друзей, свое окружение, холодный рынок, с улицы, вы могли бы привлечь в зал, для того, чтобы ваши лидеры, ваши спонсоры вместо вас презентовали продукт и бизнес-возможность, и это вам помогало, либо вы приводили в кафе людей, и ваши спонсоры, да, то есть могли вам помочь так сказать, провести трехстороннюю встречу. И это, ну, согласитесь, когда вам кто-то вот помогает, ну, вы новичок, вы приходите, вы не знаете, как, как, как еще, в принципе, как презентовать бизнес, как рекрутировать, как презентацию проводить, как переговоры проводить, а как на сцене не выступать, так это вообще непонятно. И вот такие инструменты, они само то. И как вот, например, группы заменяют, да, то есть если раньше мы для того, чтобы привлечь клиента, мы создавали журналы с результатами отзывы до и после показывают прям журнал вот так вот давали за столом сидели показывали как продукт помогает человек до и стал после да то есть там похудел там волосы выросли либо еще что-либо то сегодня это заменяется группами, да, то есть группы, эм, ну, квалифицированные группы по направлению, например, вы занимаетесь косметикой, либо бадами, либо коктейлями, либо недвижимостью, что угодно, где, например, вы хотите привлечь клиентов, и потенциальных клиентов вы не зовете на презентации, вы не зовете, например, в кафе, вы зовете его в группу. Человеку легко, да, то есть предложить группу, э, это его ни в чем не, не обязывает, ему не надо подписываться, тратить время куда-то ехать, а перейдет он в группу. Группу, и там начинает работать дополнительный инструмент. Это социальные доказательства, фотографии, альбомы, видео, презентации вашего продукта. И это все на самом деле решает большинство проблем. Вот, но а, многие это начинают внедрять. Кто меня понимает, поставьте восклицательные знаки, ну, немножко проваливаться жетончик, да, то есть, чтобы вы понимали, многие этим не занимаются, они просто тупо спамят, берут сообщения, ходят однотипные сообщения, шлют тысячам людей, блокируют, потом мучаются, думают, а как этот бизнес построить? Да все очень просто, потому что а, мы не используем инструменты, начинаем самостоятельно ломать дрова, которые, в принципе, неэффективны, и мы вообще, ну, как бы... Да. Nah. Здравый смысл, как будто пропадает у сетевика, когда он приходит в сетевой маркетинг. Просто здравый смысл. Вы, вот, вы просто последующие разы, когда вы начинаете что-то делать, поймите, в принципе, это бы сработало на вас. Вот если бы вы предлагали, если бы вам предложили так же, как вы предлагаете своим потенциальным клиентам либо партнерам то, что вы предлагаете, на вас бы это сработало. И тогда включается некий здравый смысл, да, в котором вы понимаете, блин, какую-то чушь, вы, наверное, Творите. Так вот, используя инструменты этого, на самом деле недостаточно. Многие думают и говорят, что а, лидер это тот, кто много читает, лидер это тот, кто много обучает и так далее. Но на самом деле запишите где-нибудь фразу: лидеры это сеятели, либо как это правильно назвать, вот те люди, которые сеют зерна, да, то есть а, ходят по полю и Сеют хлеб, да, то есть сеют хлеб Ну, понятно, что сегодня трактора ездят, там комбайны, много-много Целая аппаратное, но раньше а, этим всем занимались люди, да и на самом деле, лидер – это на самом деле сети. Сети в зерен, зерен успеха. И ваша задача как лидера – это сеять, это сеять. Многие заботятся только о почве. То есть вы собираете аудиторию, вот вы группы наполняете, продуктовые чаты, либо же еще что-либо, друзей в социальные сети заводите, добавляете очень много, включаете разные сервисы, топ-лидерсы, колеостры, трафик нагоняете. То есть вы заботитесь о большом охвате людей, но вы не сеете правильные зерна. А как многие сегодня эксперты делают? Вот я не знаю, поставьте троечку, если вы со мной согласитесь. Да, То есть вот человек добился успеха, и он начинает с другого конца своего края да, то есть вот а, есть а, новичок, у которого нет результата, и есть э, топ-лидер, который получил уже результат, и вот этот топ-лидер стоит здесь и говорит, давай, давай, прыгай, прыгай, я это уже прошел, да, то есть у тебя все получится, то есть он кричит с другого берега, да, то есть говорит, давай, все получится, у меня получилось, у тебя получится, и так далее. То есть они кричат, но настоящие лидеры, и вот вам я говорю, как нужно делать, и это многие, кто упускает. Вам нужно перейти через этот ров, через мост, обратно, в ту сторону, где вы были, да, то есть и взять за руку, взять за руку вот этого новичка и провести его к вашей точке Б, потому что вы, вы уже знаете, как до этой точки Б добраться. И а, лидеры об этом забывают, они просто кричат, давай, иди, у тебя все получится, но... Мало, многие рассказывают о своих Феррари, многие о своих Мерседесах, многие показывают свои деньги, пальмы де Майорка, попы, сиси, губы, они показывают лучшую жизнь, но они не помогают обычному новичку прийти к этой лучшей жизни, потому что они не показывают, как они пришли к этой лучшей жизни. И поэтому вы сегодня должны стать сеятелями. Благодаря прямым эфирам, сторизам, постам, видео. Вы, если собираете Результаты, да, то есть, если вы собираете группы, чаты, вы должны на эту аудиторию влиять на своих друзей, на свое окружение, постоянно записывая сторизы, эфиры, видео, писать посты, рассказывая, с какими трудностями, с какими проблемами вы в своей жизни встречаетесь при построении бизнеса и показывает, что вы не сдаетесь. Вот это настоящая лидерская позиция. Не кричать, не махать деньгами, не кричать, не махать, как вы путешествуете, либо же. Как, какие машины вы покупаете? Это само собой, это как одна, одна из сопутствующих понтов. Ну, как многие говорят, понты, потому что на понты многие э, ведутся. Но настоящие лидеры и настоящие сильные люди к вам никогда не придут, когда вы не будете показывать процесса, процесса своего становления. Когда вы начнете показывать процесс, вы сами же будете сами себя стимулировать, чтобы делать результат, потому что показывать процесс ради процесса, и когда вы ничего не делаете, было бы глупо, согласны? А когда вы берете на себя некое обязательство показывать, как вы косячите, как вы делаете ошибки, как вы получаете результаты, как вы что-то настраиваете, как вы общаетесь, как вы привлекаете, как вы продаете, как вы помогаете другим получать там клиенту результат, либо как своему партнеру вы помогаете проводить встречи, как вы вообще выстраиваете коммуникацию, как вы ведете социальные сети, как вы воспитываете доверие к себе и много-многое другое. Когда вы показываете этот процесс, вы становитесь в глазах других людей лидером и человеком, который является гарантом выживания, который захочет идти вместе с вами, потому что человек поймет, что вы не родились в золотой рубашке, вы не родились с счастливчиками, а что вы обычный такой же человек, который испытывает трудности. нобычки вот этот вот настоящий лидеры да то есть вам Новичка, неважно, где вы находитесь, всегда будет расстояние между вами, человеком, и того человека, который только-только начинает. Вы в любом случае всегда вы уже, вот кто-то два года, кто-то год, кто-то в конце 90-х познакомился с сетевым. Вы знаете об этой индустрии, вы знаете, как получать результаты по продукту, вы знаете а, о бизнесе намного больше, чем тот человек, который только-только начинает. И помогите, припередите на его сторону. Не нужно кричать, не нужно говорить, что у что ему делать перейдите возьмите за ручку и проведите его по тому пути который вы уже прошли для того чтобы этот человек сэкономил время и не сделал таких же ошибок как и вы И этот человек вам будет намного намного благодарнее и желание следовать за вами будет намного намного сильнее ребята это то что я хотел вам сегодня рассказать насколько вам было ценно то что вы сегодня получили поставьте от 1 до 10 обязательно подписывайтесь на уведомления, либо под видео в описании либо над видео о новых выпусках суточная доза удивительно также не забывайте что у нас готовится предстоящая движуха где мы пройдем все фазы эволюции становления предпринимательства маркетинга не зная их это большой грех да то есть это не знаю не знаю их это то же самое что что м, идти на какую-то работу, не зная норм этой работы и правил, а, рискуя, в принципе, получить травму еще что-либо, и, а, в принципе, чтобы вас уволили. И в всем маркетинге необходимо знать эти фазы эволюции для, для того, чтобы проходить фазу за фазой и для того, чтобы становиться этим лидером. Подписывайтесь на движуху по скриптуме, вы можете в описании увидеть ссылочку на эту движуху. Ставьте лайк, делитесь у себя на стене, если вам было полезно, чтобы чтобы, опять же другие люди услышали как быть настоящим лидером для того чтобы они а, и ваши спонсоры услышали если у вас есть спонсоры и они вам не помогают они вам просто говорят давай давай кричат но не дают вам инструментов и не говорят как а, через истории как через результаты вести свой бизнес а, делитесь к себе на стену чтобы они это увидели и, возможно пересмотрели свои взгляды на развитие а, вас как лидера